Всем привет, ребят, микрофона снова Максим. И сегодня мы выпускаем пар на тему лукавства разработчиков CS очередные рекорды стима и доминирование CSGO над дотой, психологи для новых игр Valve, прикольные пасхалки Half-Life алекс и многое другое. Но перед началом. А спонсор этого ролика онлайн-университет современных профессий Skillbox. На их новом курсе академии CSGO вы изучите все, начиная от основных механик игры и заканчивая определением слабых мест в команде противника. Помимо эффективных тренировок на стрельбой, вы изучите секреты всех карт от профессионалов. Научитесь чувствовать тайминги, правильно двигаться и понимать игровые моменты для достижения собственных побед. В совместной работе с профессионалами из Virtus про вы сможете улучшить собственный игровой стиль и изучите, как устроена киберспортивная сцена и изнутри. Курс Академия CSGO разработан совместно с ES Force, которые будут внимательно следить за вашими успехами и самых талантливых ребят заберут себе в Cyberbox, место где вы лично познакомитесь с экспертами игровой индустрии и сможете принять их опыт. Подробная информация и регистрация со скидкой в 60% по ссылке в описании. Пару дней назад разработчики CSGO сказали категорично нет на просьбу добавить танцы или эмоции от первого лица. И как бы они не пытались выставить себя лучше других разработчиков, аля, смотрите, мы не такие как все, и не поведемся на поводу у трендов. В слитом исходном коде игры от 2017 года мною и многими другими дета-майнерами были обнаружены полностью готовые функции и код для анимаций и насмешек как от первого, так и от третьего лица. Все, что разработчики с ними сделали, это закомментили, или проще говоря, выключили. Можно было бы предположить, что с 2017 года от них просто успели отказаться, однако, во-первых, если вы все же их делали, зачем выпендриваться, а во-вторых, новые функции для насмешек регулярно полились и в обновах за 2018, и 2019 и 2020 год. На фоне карантина и отмены ключевых турниров по доте, самой дорогой игрой по сумме выданных призовых за 2020 год стала CS GO, перегнав доту практически в два раза. На первом месте почти что 16 миллионов у кс, и на втором чуть больше 9 миллионов у доты соответственно. Забавно то, что при анонсе следующего мейджора по кс призовой пул уже увеличили в два раза, и на данный момент он составляет более 2 миллионов долларов. Пользователь на собредите CSGO поделился прогрессом разработки карты дюраж, или же объединенными воедино самыми популярными картами Dust 2 и мираж. Попробовать прототип самостоятельно можно скачав карту из воркшопа, однако если эта идея сильно понравится комьюнити, разработчик пообещал довести дело до конца. Кэтфуд показал первый видеотизер официального ремейка карты Тускан, Действие разворачиваются в прибрежном городке, возведенном вокруг старинного замка. Первые закрытые тесты лайаута начнутся уже в ближайшее время, и я буду принимать в них непосредственное участие. Тесты для всех остальных желающих пройдут чуть позже на Фэйсити, и даты будут объявлены в ближайшее время. На официальном сайте Valve появилась страница по поиску новых сотрудников на должность экспериментального психолога, который должен будет помочь создавать, цитата, удовлетворяющий геймплей для будущих игр компании. Стоит подметить, что тесный коворкинг геймдизайнеров Valve со штатными психологами, это как раз то, что помогло компании создавать те очень важные мелочи в играх, которые оказывают особое впечатление на игрока. Наглядным результатом таких миров является атмосфера безнадежности, страха и недосказанности в играх. Half-Life и Portal. В недавнем обновлении беты артефакта 2.0 в низкоуровневом фреймворке движка Source 2 появились строчки с упоминанием RTX или же проще говоря Ray трейсинга Основываясь на этом, можно предположить, что в одном из будущих проектов компании мы можем увидеть реализацию данной технологии. Новую игровую студию, созданную под крылом кинокомпании Bad Robots, возглавит Майкл Бут, один из основателей Turtle Rock и главный геймдизайнер двух частей Left 4 Dead. Первым проектом студии станет кинематографичная игра, основанная на кооперативном режиме. Стоит напомнить, что в 2018 году Джей Джей Абрамс анонсировал коллаборацию между Bad Robots и Valve для создания двух фильмов во вселенной Half-Life и Портал. Результаты этой коллаборации до сих пор остаются неизвестны, однако если не вдруг начнут коллаборировать на тему новой игры, было бы очень интересно, что из этого выйдет. В середине декабря Майк Мараски, композитор и саунддизайнер Valve, поделился, что при создании Half-Life Алекс они сильно вдохновлялись просматривая множество фан-сайтов, комьюнити Вики и видосов. Так что теперь можно с полной уверенностью заявить, что фанатские теории и моды имеют прямое влияние на вселенную и рано или поздно вполне могут стать каноничными. Fmpon поделился первым полноценным тизером Левитейшн, своей большой модификацией Half-Life, Алекс, которую он разрабатывает еще с середины прошлого года, в свободное от работы над кэшем время. На данный момент он включает в себя три полноценных уровня на больших и проработанных локациях: это разрушенное шоссе, старая церковь и движущийся в метро поезд. Дата релиза остается неизвестна. No, Художница из Valve поделилась новыми концептами и обычными артами Half-Life Алекс в хорошем разрешении. Как оказалось, один из пародийных напитков в качестве пасхалки использует текстуру с оригинального бокс-арта первого Half-Life. По словам Клэр Хэмилд, залезать в PSD файлы, датированные 98 годом, было невероятно необычным экспириенсом. Графический программист Half-Life Алекс рассказал, что сидя на самоизоляции для создания реалистичного шейдера жидкости, он днями сидел и рассматривал, как же ведет себя алкоголь в настоящих бутылках, после чего воспроизводил все это в коде. Для тех кому интересно, обязательно гляньте полное видео на канале полигона, но в двух словах, такого реалистичного эффекта удалось добиться благодаря небольшим хитростям, ведь на самом деле жидкости в бутылках нет и это просто визуальный трюк с наложением динамического материала. Hey, Mr. Freeman. Бывший разработчик Valve опубликовал в твиттере тред на тему токсичного поведения в компании во времена начала разработки Source 2. По его словам, 10 лет назад новички в команде чувствовали себя как тушки, обмазанные кровью, которых бросали в бассейн с акулами, старожилы компании якобы издевались над новыми сотрудниками, чтобы в итоге отжать у них большую часть бонусных выплат или вообще вынуждать увольняться. Стоит подметить, что Ричард Гелл не впервые критикует устройство Valve и его риторика всегда довольно категоричная. Я не буду отрицать, что это действительно было так, но я бы относился к его словам с небольшой долей скепсиса. Steam продолжает бить рекорды по онлайну, последний зафиксированный был 5 дней назад и составил с половиной миллионов одновременных пользователей. В своих итогах года Valve рассказали, что площадкой ежедневно пользуется более 62 миллионов уникальных пользователей.